Не спешите, просто представляем, и вот этот свет, он, все лишнее в нем растворяется, там, не знаю, тяжесть, темнота какая-то там, все лишнее растворяется, остается только вот это тело расслабляется и напитывается этим светом. И обратно от стопы поднимаем тоже это вот, этот свет, это, это, это душевное тепло вверх по ноге, тепло целебное, свет целебный.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 все хорошо, я тебя люблю. Я люблю тебя. Ну, может быть, я давно не обращал на тебя внимания. Прости, пожалуйста, все хорошо. Все хорошо. Вот как к ребеночку. Ты мой хороший, ты мой золотой. Я люблю тебя. И вот так вот. Приласкали сами свое тело, мысленно приласкали. И представили, почувствовали, как оно откликается.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 Быть хозяевами своей жизни, тогда появляется шанс быть счастливее, здоровее, прожить более долгую, здоровую, интересную жизнь. Удачи вам, успехов, здравия, всего доброго!